А дальше все понятное стихотворение. Стихотворение называется «Начальник Курца». В Москве дослуживает. Разве это горе? Ведь у него здесь и квартира, и семья. По телевизору показывают море. Вбежав к начальнику, докладываю я. И он в ленкомнату, где телеящик светит, Из канцелярии казарминой спешит. Спроси о чем угодно, мне ответит. Служебным рвением в пути не согрешит. Садится перед голубеющим экраном и говорит, Сержант, закройте дверь. Тогда казалось это мне смешным и странным, Святым и вечным, кажется, теперь. Ведь он командовал большими кораблями, Ходил и в южных, и в арктических морях. Сияние севера росли над ним, как пламя, И южный крест дрожал на вечных якорях. О этот сладкий запах стали краски, соли, Перемежающиеся вдруг пороховым. О эта боль, вдруг оказавшись на приколе, Ржаветь и доживать полуживым. Но вот кончается картинка на экране. Начальник говорит, переключай. И благодарно, словно я помог в тумане, меня за плечи обнимает невзначай.